Сухофрукты. Ну, сухофрукты – это вообще моя страсть. Я уже очень давно все вот клюшки что заменила на сухофрукты. У нас в семье есть традиция, мы каждый вечер собираемся и пьем чай. И вот вечером это вот такая постоянная поздно, это семейная традиция, когда вся семья вместе, когда вот все рядом. И всегда к чаю, у нас какие-то плюшки. И когда приглашают пить чай, первый вопрос, а что к чаю? И, когда я жила с родителями, я начала потихонечку вытеснять плюшки с сухофруктами. Э -э да, они стоят недешево, но пользуются от них гораздо больше. Но ну, на самом деле вот финики, вот я не знаю, как в других городах России, но в российских можно найти очень даже бюджетные финики, да и курагу можно недорогую найти, но очень вкусную. Э -э в, в сухофруктах много магния, калия и других микроэлементов. И я тоже читала легенду, что было там какое-то нашли племя, где все долгожители, и выяснилось, что они едят все только курагу. Вот они питаются только курагой, поэтому они все такие долгожительные. Я не знаю, сколько это, вот, правда, уже давно это читала, уже не помню источник, но как-то вот засела в голову, да. И, и сейчас вот тоже к чаю, сейчас приехала мама, и тоже когда у нее вечером получается, что к чаю, я достаю сухофрукты, и мы с удовольствием с чаем вот вечером э, кушаем сухофруктами. В них не так много калорий. И, и кстати, вот финики и курага, они способствуют улучшению становок. Об этом говорю позже.